Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем вам в нашем видеообзоре новый пароводной котел, который уедет на канал самозванцев. А уедет он буквально через полчаса, за ним приедет машина, и он поедет к своему хозяину. Данный пароводной котел, который уедет на канал самозванцев, объемом 300 литров. Помимо этого, данный котел является вакуумным, и в дальнейшем вы увидите на их канале еще и вакуумную дистилляцию. Здесь установлен у нас сверху люк овальный, размером 400 на 300 мм, а также имеется нижний выгружной люк. И внизу люка есть выгружной лоток. Выгружной лоток легко снимается и также легко устанавливается на место. Он принадлежит для того, чтобы мы могли легко и без просыпания дробины по всевозможным местам легко ее могли собирать в одно ведро, скажем так, в одну емкость. Он значительно облегчает выгрузку дробины из парового длинного котла. В парово-длинном котле у нас установлено сито во все дно. И есть такая лопата, которую мы можем выгружать из парового длинного котла нашу дробину, а также всевозможное то, что мы фильтруем. На данном пароводяном котле у нас установлена автоматика полного цикла. Мы можем работать как в пароводяном режиме, так и в водяном. Она легко поддерживает все режимы мешалки. Про данную автоматику вы можете полный посмотреть видеообзор на нашем канале. А ссылочка будет вот здесь вот в уголочке. Сейчас появится она. На данном котле у нас установлен также теплообменник, благодаря которому мы можем легко промывать дробину в любое время, не подготавливая предварительно воду. Вода будет нагреваться сразу же по мере его поступления в бак. Сверху на пароводном котле у нас установлены распылительные форсунки. И также стоит здесь термометр, благодаря которому мы можем видеть температуру подаваемой воды в пароводной котел. А если вода у нас будет недостаточно горячая, мы немножко напор прикрываем. Если вода будет с избытком по горячести, она будет очень горячая, мы напор сделаем чуть больше. Таким образом мы регулируем нужную температуру промывочной воды. А сверху на парамельном котле у нас еще установлен несколько выходов. Это справа от котла у нас имеется смотровой глазок. Это подмоющая головку и штуцер заливочный для того, чтобы наполнять котел водой. Классический наш стандартный выход на 4 дюйма, куда устанавливаются колонны шлема и любые другие установки. Все остальные системы, в принципе, у нас идут уже классические. Нижний поворотный слив может вращаться в любую сторону, тем самым обеспечивая удобный слив в систему канализации. Сбоку также у нас есть заслонка. Она позволяет э, веществам, которые вы засыпаете в бак, до того, как они растворились, не попадать в нижний отвод. Тем самым они будут полностью растворяться. Если мы касаемся сахара, значит сахар у нас не забьет нижний слив, и у нас не образуется там леденец. А если мы говорим, допустим, о заторе зерновом, значит у нас пройдет полное осахаривание и зерно не забьет нам то же самое нижний отвод. Ну, а потом не надо будет пользоваться различными кранами для того, чтобы мы могли под давлением все это промыть. Это здесь не нужно. Просто закрываем заслонкой нижний отвод и тем самым у нас происходит полное осахаривание всего соуда. За дальнейшей судьбой данного порывного котла вы можете следить на канале Самозванцев подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на канал самозванцев нажимайте на колокольчики до новых встреч кдается в подарок палочка выгребалочка.